Всем привет! Я сегодня покажу, как надо настроить Overwatch, чтобы он автоматически не переключался на азиатский регион. Так, давайте сразу перейдем. Так, давайте я пока выключу веб-камеру. Заходим сюда. А -а -а -а, вот, сеть. Открываем открыть параметры сети и интернет. Окей. И тут идем вниз, нажимаем Brad Мауэр Windows. Дополнительные параметры. Заходим исходящие. Подключим правила исходящих подключения, Создаем правила. А, для программы. А, все программы а, блокировать подключение. А, далее напишем тут блок, а, например. А, готово. И вот это правило два раза нажимаем. И заходим в область. Тут надо сделать э, указать указать IP адреса, добавить и мы добавляем вот эти IP адреса в диапазон. Добавляем. и все круто нажимаем применить окей и у вас вот это правило должно быть а, вот здесь показано что оно включено. окей потом перезагружаете компьютер включаете overwatch и выбирайте регион а, европа и вы будете играть на европейских серверах так а, если вы хотите вдруг захотите обратно вернуться к а, а, азиатский регион вы можете просто зайти в это правило и отключить вот эту галочку. Применяйте, окей, и вы будете подключаться теперь автоматически Азиатский регион. Или можете просто взять вот это правило, удалить просто вот так. Окей, а если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, и если будут вопросы, пишите. Всем пока.